Музыкальный номер посвящается самому успешному человеку в мире 34-я школа Команды КВН Добрый вечер. 5-5-5-5 Это в оценке в дневнике Сейчас споем мы вам Про, про то, что кипела, Про пацана, которого Ставили в пример вам И что бы ты ни делал, он всегда будет лучше Как ни старайся, он все равно Машину уже мог, а ты сидел в песочнице и ел Ё песок. Говорит, а тебя на районе называют Скриптонит, сын, сын, маминой подруги, сын, сын, маминой подруги. И его девушка. Два. Три. Ему 15 лет, он нашел себе работу. А ты все время только играешь, играешь доту. доту. В свои 16 лет у него две нефтикачки. Ты правда сын маминой подруги? Да. А скажи что-нибудь по сыну маминой подружески. Меня пригласили в Vox, но я отказался. Вид Гагов лучше. Сын маминой подруги! Сын! Сын маминой подруги! Ну и что бы хотелось сказать в конце. Помните, что и вы являетесь для кого-то сыном маминой подруги. Команда КВН, добрый вечер. Спасибо. I'm the